здравствуйте раз привет на канале помощь с компьютером и в этом видеоуроке я вам покажу что нужно сделать если вы хотите загрузиться с диска или флешки но открыв BIOS и перейдя на вкладку boot вы видите в приоритетах только загрузку с жесткого диска как и в моем случае я э, не принесли ноутбук и здесь мы видим что не а, предлагает загрузку только с моего а, жесткого диска. И Windows Boot Manager тоже. А CD и USB отключены. За этот а, режим отвечает а, конфигурация Launch CSM. Но она у нас имеет а, статус Disabled и заблочена. Чтобы ее разблочить, надо перейти на вкладку Security. Здесь выбрать Security Boot Menu. Нажимаем по нему. Здесь уже видим Security Boot Control. и Имеет статус Enable. Нам нужно изменить его на статус Disabled. Ставим, переходим обратно на Boot. И мы видим, что конфигурация LaunchCaseM стала активна. И мы ее изменяем на Enable. После чего LaunchPX становится Disabled. После этого мы сохраняем конфигурацию и перезагружаемся. После перезагрузки... У нас должно появиться загрузка с жесткого диска, cd rom и с флешки, если она подключена. Давайте покажу все это вам. Перезагружаем мы ноутбук. Ну, сначала э, запустим менюшку загрузки. То есть у нас, видите, есть и жесткий диск, и cd rom И можем зайти в BIOS. Давайте в BIOS зайдем. Перейдем здесь на вкладочку Boot. И увидим у нас будет общем приорити появилась не только жесткий диск, но и загрузка CD-ROM. ну мне нужно выставить ее приоритетным, из-за этого я его ставлю первый, а уже загрузка жесткого диска я ставлю вторым. ну и сохраняю настройки и после этого уже будет перезагружаться. на этом видео хочу закончить. если у вас остались вопросы или что-то не получилось